Есть столько священных писаний Столько великой философии Но все это вздор Они существуют лишь для того, чтобы глупцам было чем себе занять Они не для настоящего искателя То, что я говорю, абсолютно живое, новое, свежее, юное Совершенно нетрадиционное явление совершенно другое и не может быть никак иначе. Писания, написанные три тысячи лет назад, предназначались для людей, для которых были написаны. Та психология в мире больше не действует. Я обращаюсь к вам, эти писания были обращены к своим современникам. Они были писаны не для вас. Между вами ими промежуток в 3-4-5 тысяч лет. Они потеряли всякую силу. Полагаться на них так же абсурдно, как при изучении физики остановиться на Ньютоне, не дойдя до Альберта Эйнштейна. Но писания не могут обращаться к живым людям. Они не могут расти. Поэтому в старые времена многие мастера настаивали, чтобы их высказывания не записывались чтобы они могли продолжать расти. Мастера передавали учение ученикам, чтобы ученики, в свою очередь, и по собственному авторитету, учили других. Они многое изменяли, потому что менялись люди, менялись ситуации. Но книга, как только она написана, застывает. Такой она останется навсегда. Никто не может ее изменить. А если кто-нибудь попытается... Это вызовет в последователях книги Бурю гнева.